Фотографии этой белокуры-красавицы уже не первый год широко обсуждаются в соцсетях. Многие задаются вопросом, кто же эта девушка. Знакомьтесь, Алиса Маненок, студентка Казанского федерального университета. Несмотря на то, что она активно занимается волейболом, Алиса нашла время и для модельного бизнеса. Первые результаты не заставили себя ждать. Студентка КФУ представила Россию на престижном международном конкурсе красоты Miss International 2016. Финал состоялся в столице Японии. За корону боролись 70 участниц. Красавица из Казани. Казанского университета уверенно вошла в топ-15 самых красивых девушек мира. Ну, конечно, как и всегда, это грандиозный опыт моей жизни, колоссальный, такого еще никогда не было. А, Впечатление исключительно положительные, как бы тяжело не было на конкурсе, но все равно, приезжая уже сюда, возвращаясь в Россию, а остается лишь только какие-то позитивные моменты в голове, и ничего плохого даже на ум и не приходит. Поддерживать статус одной из красивейших девушек страны и мира не так просто, как кажется. Несмотря на все трудности, каждая красавица должна быть умелой, сдержанной и женственной в любых ситуациях. Даже если модель остается без сна и отдыха, а жизнь за кулисами заслуживает отдельного внимания. Конечно, ходят стереотипы про то, что девушки там и стекло подсыпают друг другу в туфли, и платье режут, и еще что-то. Никогда за, всю мой, за весь мой опыт не было ничего подобного. На самом деле это все очень глупо, потому что даже вот я себя представляю, ну куда? Там, идти, резать чье-то платье, за своим будут следить еще для начала. Ну и на самом деле это все очень глупо, потому что у всех все есть запасное. И в принципе из таких ситуаций выкручиваются, и ни на что это не влияет. Всех наград Алиса Маненок не счесть. В копилке достижения Алисы такие престижные титулы, как первая вице-миста Татарстан, топ-модель мира 2015. Кроме того, несколько месяцев назад Маненок стала самой красивой волейболисткой России. Но останавливаться на достигнутом красавице, конечно же, не собирается. Я поняла, что останавливаться на этом нельзя. А, Топ-15 – это, наверное, большой шаг. А, это один из самых престижных конкурсов, конечно же. А, после этого нельзя просто сидеть на месте ровно и ничего не делать, просто позабыв об этом, как и как, а, об определенном этапе в жизни. Да, это этап в жизни, но это также и большой толчок к каким-то новым совершениям. Конечно, я буду стараться идти дальше по этим же а, стопам развиваться в этом же направлении. Принято считать, что за двумя зайцами не погонишься, но маненок разбивает известный стереотип, совмещая две сложнейшие деятельности спорт и карьера модели. Это еще раз наглядно доказывает, что красота это не только внешность, но и безупречный талант. Адель Шемилова, Елизавета Евтефеева, Роман Самарин, Универньюз.